Девять, девять, четыре, семь, Да. Редактор субтитров СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА зайграры свои Да ладно, чем чем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 Да. Mm -hmm. I'm gonna love you. Это не один Pots créixer amb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 После раненых у нас в базовом театре есть климатолог, он анализирует по умозрительным данным, что в среде бронзовых братьев часто летают ласточки, а в космосе далеко не все. В базе военной полиции братья справляют планшеты, а в базах дальнего света. В базе военной полиции братья справляют планшеты, а в базах дальнего света. В базе военной полиции Вот. Mm -hmm. Пусть пусть скоро тоже будет I don't want to Ты что делаешь? Ты не понимаешь, что ты не вряд ли? Субтитры Да. Yeah. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah, <laughs> yeah. Тебе, кстати, идет с одним глазом. Ну, зверя тоже хорошо, ну, в общем я. Короче, зачем ты нам все насоваться? Так меня не отчисляет, но. Я пошла стоять. У меня для вас очень крутая новость. Мне пофиг. Подожди, у нас реально крутая новость. Я запускаю челлендж 24 часа правильно. Ч? Ну, это значит, что мы 24 часа вместе проведем. Ну... вечно уже по всему дому. А как же? У нас в курсе. И, и еду купили на 24 часа. Ништяк! Стоп. А где Мартин? А... Мне, конечно, все равно, но вообще-то я ему тоже смс писала. И я так понимаю, вариантов в этом не участвовать у нас нет? Нет. А там все уроки. И скутер сказала, я тебе приду она челочку, где у нас их поставить пять? О! Ништяк! Ну, тогда мы для тебя закупим много книг и библиотеку. Всем, там мечтал пройти с нами 24 часа вместе. Ну все, Сунда, мы встречаемся через 20 минут в коридоре. И начнем с челлендж. Команда. Команда. Ребят, а вам тоже кажется, что всем очень понравилась моя идея? Пишите в комментариях. Там Бритни, спать по ночам. Ну ты спать по ночам. Я вот проснулся. Да я уже понял. Так и что я пропустил? Что там Бритни? Короче, теперь у нас челлендж 24 часа пресс. Ага, у меня с Бритни этот челлендж каждый день. Что ты сказал? Да ничего. И что нам нужно делать? Через 20 минут встречаемся в коридоре. Пятерка за год. Харчиков коврем. В общем, кайф. А ну еще камеры везде делать, сынок. Камеры? И что тут должны делать? Проще простого. Проходить 24 часа вместе. Как вместе? Все вместе? Всем вместе. Типа и девочки, и мальчики. Ну, не тупи. Да. Интересно будет, конечно. Капец. 24 часа в одном и том же. Но я принимаю этот вызов. Принять 24 часа А Вот это испытание. Я не знаю, где я его виделся. Эмма, ты что там все время пишешь? Пишу список книг, которые ты должна Будешь мне купить Ну, это если мы пройдем этот челлендж Ой, да вообще простого Вообще простого, я бы так не сказала 24 часа с Тайлером Это, это просто это Эй, ты чего? Эмма Ну, я люблю тебя Ну, тебе придется выдержать Мартина А мы-то знаем, как тебе Ну, тяжело и как ты Мам. Не хочешь быть с ним Ну да, ну да Эх, ну, я сильная. совсем справлюсь. Ну что, две минуты осталось? Да, я уже прям хочу-хочу. Это будет лучший челлендж за всю историю моего блога. А, я думала, ты сам хоть немножко хочешь времени провести, а ты с вами была бы отличена. Да нет, и ради вас, конечно, тоже. Я хочу. Правда, правда. правда. А -а -а. На актерским мастерством Гритни стоит еще немножко поработать. Тебе нужно поработать над тем, чтобы пробыть хотя бы в одних отношениях больше месяца. Так, э, спокойно, Хлоя, это просто шутка. Нам еще нужно пробыть вместе 24 часа, как-то когда... ага. и было бы здорово, если бы никто не умер. Блин, шутка это когда смешно. Ух, так, девочки, я так не ничего. Мы готовы, всегда готовы. Идем. Как всегда, Вы? девочки, я да Я буду 24 часа, с Хлоей. А сейчас три. А что вы можете... Что? Да, нет. Просто... А бы, получается будет были... с, <с, <с, с книжкой. вот. хотел в да это Посмотрим сейчас сухий челлендж это лучшее решение Стоп А чего здесь кучка? Это готовились все вместе ютубов Ну.. Тогда девчонки заниматься готовкой ДО! А мы дорогие с ОГЭТОА! Классный идея, бро! В мы будем готовить отзывать? Считаем, что это не распределение сами обязанности. Молодец, Эмма, я не знаю, что я хотела сказать. Ну мы не умеем вкусно готовить. Я умею только вкусно кушать. Значит, это я сделал? Вот я помогу А я могу сделать на, на Что-то <плес> не а! Можно двигаться да, 37 Я дегустировал чипсы. Кстати, Так попросить меня о помощи. Тоже 4. прикольно же вышло. Жаль, конечно, что челик сосиски. Вот что есть на видео. Ну, для первого раза молодцы. Фух, что бы вы с меня делали? Ну, вы же подняться, меня смотрите, мне здесь поэтому не лезьте ко не рад. Блин, это год как Сейчас Смотри, посмотрите, меня... multim��� Так, а на грифе играть нет ни у кого доступа к бесконечным предметам, вы прикиньте, то есть там все по-честному, я вам очень советую поиграть на glenslab.ru ссылочка в описании, я нашел еще одну карту игры в кальмары, но ну, на самом деле лобби здесь сделано не так просто подобно, как в прошлой, здесь деревянная карабанда, зато здесь учитывается коробка, вот прикольный вот. я телепортировался, я хотел вам показать какая-то музыка играла, ну вот, я сейчас отмотаю вот такая музыка Прям закрыт мара. Опять красный свет, зеленый свет. Так, я с вами упадал дальше чтобы никто меня не ползал, и погнали. Так. Там хлопнули вообще много людей. Я умер. Я такой дурак. Еще ж не было зеленого света. <с Forbes> Поддержал. А можно заново начать? Давайте еще раз начну. Все, начинаю заново. Все должно быть гораздо лучше, чем прошлый раз. Давайте заходим в воды и телепортируемся. Ладно, пока ждем. Хочу вас кое-что спросить. На фоне у меня стоит тачка. Итак, внимание, вопрос. Кто знает, что это за машина? Ну, какая марка и модель? Напишите в комменты. Проверим, кто шарит. Ой, нифига себе здесь есть только с донатом, только тут чел в синей одежде. Ну что, пришло время отыграться. Красный свет, зеленый свет. Только нужно очень внимательно слушать. Вот. страшно, страшно. Раз просто разве что прикончили. Чё ты прыгаешь? Вот ну, что ты прыгаешь? Я не понял сейчас, за ну, что меня прикончили. Сейчас просто в полторы минуты ждать новую Хотя Я не проиграл, я остановился вовремя. Там не было... Матюшка. Все, поминали. Матюшка еще раз попробовала. А это что, проиграли? Не понял, почему у меня... Мальвоны, две... школа ручки треба? Да. Давай, с Юликой, ты бедоеда, ручки. Чуваешь? Да. Все, да. Все, да. Вот, вон, ручек. Иди сюда, дивись. Стругалка, ручки, резинка, стира. Вручка, Чи ты чесался. Это для папы. Это для угу. э, Давай помоги мне. Дай стоит тройник? Поставь тройник вот. куда-то. А друга лопатка. Давай складывать, чтобы мне помогать. Где? Сколько треба Малювать? Да. Е, бумага? Где стоит бумага? Обычная? Да. Давай, показывай, показывай. Да. Ага. Давай. Давай. Опа, опа, хлопа. Ручки, поскладай ручки, для тебя ручки стоят все. Складай сюда все эти ручки, но и спи-ка Знаешь, и такие, маркеры. И, это маркеры построенные, где маркеры эти Да, uh -huh. uh -huh. А, а ты что-то раскидал? Одни в эти.